Следующий вопрос, Виктор Михайлович. Мы начали работать недавно. Уже как бы у нас работаем мы не только, как говорится, в Павлодаре, не только в Казахстане, но уже распространяемся за пределы Казахстана. И хотели уточнить один момент. Есть ли в каких-то других странах, регионах ваши партнеры, которые с вами работают, которые имеют эксклюзивное право на реализацию вашей продукции? Есть ли такие? Нет, я могу в том, что это открытие антиинтробильного субстрата, то есть uh -huh. э, как мы ее называем, плазменная структура, состоящая из антиинтабильных структур тоже, э, типа плазменных структур. Uh -huh. э, это настолько широкое понятие, э, масштабное понятие и перспективное в смысле создано очень тех продуктов и технологий, угу. полезных для как человека, так и для животных, растений и так далее. Угу. И в целом для экологии, как я говорил. Поэтому никакого плюзива не давалось, и это было бы ошибкой. Почему? Потому что прогресс был значительно слабый по скорости и не давал тех ощутимых результатов идут за счет того, что эксклюзива нету.